Начали выкопку, корневая очень хорошая. У меня линейки нет с собой, но зажигалка вот. Зажигалка сантиметров 7. Ну, сантиметра 4 она. Вот выкапывается вот таким корень. Корень, видите, хороший очень. Сейчас сажай. И спокойно. Она будет расти довольно нормально. Сейчас нам надо еще 4000 выкопать. Сейчас только начали. Ну то и хорошая. Корневая очень хорошая. Видно, да? Сейчас это гидрогель. И посылку. И уходит. Ну вот так ее в гидрогель. Потом земли еще чуть-чуть. Корневую. Ну как всегда мы Запаковываю все растения, в пакеты пищевая пленка. Ну вот она сама, около четырех сантиметров. Ну это средний. Где-то есть меньше, где-то больше. Пучки там по 250 идут, но естественно там кладется больше. Сам корень, видите, можете видеть какой. Сейчас мы возьмем ее и посадим. Все, она посажена посажена и получается у нас идет ну, 4 сантиметра как оно и есть обязательно полив обязательно притянение обязательно чтобы ветер холодный на нее не дул и тогда она пойдет единственное надо более тщательно за ней ухаживать а потом она даст результат очень хороший. Это и колонна, колоновидная однолетка. С вами был Евгений Филимонов и питомник «Войный дворик». Спасибо.